В Казанский федеральный университет с визитом приехал губернатор провинции харасан Резави Исламской Республики Иран. Целью приезда стал Татарстана Иранский деловой форум. Однако гости республики изъявили желание познакомиться с нашим университетом поближе. Я очень счастлив посетить ваш большой университет, ваш великий центр науки, которому много лет. И вижу, что у вас здесь очень много научных центров, образовательных программ. Сейчас договариваемся с профессорами, студентами и будем надеяться о сотрудничестве в различных областях. Арина Михайлова, Роман Самарин,